Приветствую вас дорогие друзья, сегодня мы поговорим в этом видео о ценности и как же увеличить свою ценность на рынке. ценность этого видео 10 тысяч рублей. Именно столько я заплатил Олегу Горячо за тренинг мышления миллионера для того, чтобы понять в своей голове, как думают миллионеры и поделиться с вами этой ценной информацией. Если коротко описать, что такое ценность, то лично для меня она выражается в следующей формуле. Ценность равно это ваши навыки, это ваша ответственность, это ваш опыт и это качество. Давайте коротко раскроем эту тему. Что такое навыки? Каждый день вы в чем-то упражняетесь, каждый день вы в чем-то становитесь специалистом. Например, вы изучаете одну тему, там, графический дизайн, и каждый день вы, совершая работу, пропускаете через себя новые знания и превращаете это в навыки. Например, если у вас один навык, то вы можете зарабатывать 15, там, 20, 30 тысяч рублей, если у вас пять навыков, то вы уже можете зарабатывать там 100, 200, 300 тысяч. Если у вас там 10 навыков, 50 навыков, то вы легко можете дойти до миллиона и выше. То есть, что такое навык? Ну, например, вы специалист в узкой области, как, например, я уже сказал, графический дизайнер. И вы разобрались в этой теме, и вы являетесь с ним специалистом. Дальше вы добавляете второй навык – управление командой. И берете в свою команду дизайнеров и делегируете им. Это второй навык. Третий навык – это правильные умение общаться с людьми, это правильное умение заключать договора и работать с деньгами и так далее. Если вы развиваете свои навыки, то вы растете и ваша ценность на рынке повышается. Ответственность – это то ваше качество, которое позволяет взять на себя все риски, расходы и возможность выполнить свою работу несмотря ни на что. Ну, например, если вы приходите к заказчику и говорите не о себе, что вам нужна работа, и вы… вам нужно там кормить свою семью, и вам нужно там 5 часов в день работать, не больше. Так не работает. Если вы приходите к заказчику и говорите, что вы можете решить его проблемы, например, взять и руководить отделом дизайна, или, например, вы сможете полностью выполнять и решить, ну, решить проблему заказчика в области дизайна. За это люди вам готовы будут платить. Это и есть ответственность, когда вы не ждете указаний, а вы сами действуете и начинаете решать проблемы других людей. Это тоже усиливает вашу ценность и повышает стоимость на рынке. Давайте рассмотрим, что такое опыт. Опыт – это количество действий за какой-то определенный промежуток времени. Я думаю, что вы слышали неоднократно, для того, чтобы стать мастером, специалистом в какой-то конкретной области вам необходимо 10 тысяч часов. Именно столько примерно необходимо для того, чтобы в вашей голове нейронные сети простроили всю максимально функциональную систему, чтобы вы стали специалистом конкретно в одной области. Это связано со временем и это связано с действиями. И так вы получаете опыт. Давайте поговорим о качестве. Конечно, это очень непонятное слово, потому что для одного качества это одно, для другого качества это другое. Но если вы понимаете, что нужно заказчику, как он любит, и что именно он любит, то вы сможете попасть в точку. Ну, например, я очень люблю клубнику со сливками, как написано в замечательной книге по маркетингу. И я наслаждаюсь клубникой, и когда я ее ем, я наслаждаюсь этим вкусом. Но когда я иду на рыбалку, я насаживаю на крючок мерзкого, скользкого, грязного червяка. Потому что рыба любит именно червяка. Это о том, что если вы хотите понять, что такое качество для вашего клиента, спросите его об этом. Станьте коучем. Помогите ему определить, что для него есть качество и сделайте так, как хочет он, а не так, как нравится вам. Большинство людей сейчас проживает опыт обесценивания. И вот это обесценивание, как им кажется, идет с внешней стороны. Ну, например, давайте рассмотрим биржу труда, фриланса в интернете. Очень много копирайтеров, дизайнеров, программистов жалуются на то, что им приходится выгрызать работу и делать ее за какие-то копейки. Это связано в большинстве случаев, что приходится выживать, приходится зарабатывать деньги, чтобы решить какие-то свои насущные проблемы. Этот круг превращается в постоянный такой суету и выживание, и какая же тут радость за работу. А еще если на работе у вас есть начальник или э, ваше окружение все время с скидывает на вас свою работу и обесценивает ваше время и ваши знания и ваши навыки. Какое же тут будет счастье и радость от работы. Понятно, что мы все проживаем с вами вот это обесценивание нашего труда. И у нас появляется неуверенность по отношению к себе, синдром самозванца, что мы что-то не знаем и в чем-то мы не разбираемся. Давайте решать эту проблему. Если вы обнаружили у себя признаки неценности, Пишите, как они проявляются в вашей жизни под этим видео, ставьте лайки, и мне очень важна ваша обратная связь. Являясь руководителем крупной диджитал-компании, я часто, ежедневно встречаюсь с людьми, которые, к сожалению, к моему, находятся вот в этом состоянии неценности себя. И я искренне стараюсь каждому своему другу, каждой, каждой личности, которая приходит ко мне в личный коучинг, помочь поднять самоценность, понять, что они уникальны их работа стоит дорого. Если вы хотите решить эту проблему, досмотреть это видео до конца, я вам расскажу, как это сделать. В начале этого видео я вам рассказал о тренинге Олега Горячо. Давайте я коротко раскрою, о чем он говорил. Итак, начнем с того, что Каждый человек имеет в своей жизни какие-то проблемы, которые он хочет решить. Ну, Например, он не хочет тратить время для того, чтобы подобрать себе тур, для того, чтобы поехать отдыхать. Или человек не хочет заниматься своим имиджем и стилем, потому что он в этом не профессионал, и он нанимает человека, который может ему создать очень классный контент. Ну Или, например, сейчас я пригласил замечательного профессионала Валентина для того, чтобы он помог мне снять качественное видео для вас. И вот эти люди, которых я сейчас назвал, и каждый из вас обладает каким-то навыком, который может решить проблему мою или чью-то другую. Так вот, если вы определите проблемы окружающих ваш людей и сможете дать решение этой проблемы, за это люди будут платить вам деньги. То есть, тем самым вы определяете вашу ценность, и чем ваша ценность в жизни больше, чем она выше, чем больше ответственность, об этом мы поговорим чуть позже, тем в вашей жизни больше денег. Но ну, возьмем, допустим, руководителя крупной Компании. Какая ценность его? Он взял ответственность за всех людей, которые работают в его компании. Он взял ответственность за договора, которые там миллионные и миллиарды. Он взял ответственность за производство и так, далее, и так далее. Его ценность на рынке очень высокая и, соответственно, вырастает его чек. То есть он получает благодарность от Вселенной за то, что он взял ответственность, и его ценность очень высока. В одном из прошлых видео мы с вами говорили о том, как найти дело в своей жизни. Так вот, сейчас я хочу вам раскрыть эту тему еще лучше. И задача, которую вы должны перед собой поставить, это обозначить, осознать свое дело жизни и стать в нем номером один. И в вашей жизни сейчас есть, скорее всего, очень много искушений, тех направлений, которые вам интересны. И на данном этапе, друзья, вы не сможете выбрать, ваше дело жизни, если вы не будете пробовать. Поэтому возьмите как идею что-то одно и начните в, в нем развиваться. Дайте себе время максимально стать специалистом, профессионалом в этой области и повышайте свою ценность на рынке. Потому что, чтобы стать мастером, учителем, тренером, человеком, который обладает какой-то ценностью, нужно потратить на самом деле очень много времени, получить, набить очень много э шишек и совершить много ошибок. Тогда вы становитесь человеком, чья ценность в данной области, данной нише самое лучшее ваша задача стать номером один Одним из важных элементов, которые я хочу осветить в этом видео – это возьмите ответственность за себя. Посмотрите, сколько вокруг вас людей, которые жалуются на правительство, жалуются на рубль, жалуются на бабушку с третьего этажа, которая идет и бубнит и так далее, и так далее. Вокруг вас очень много вещей, которые вас раздражают. Так вот, то, что они вас раздражают, находится внутри вас. Если вы это осознаете, возьмете ответственность за себя сначала, сможете себя осознать, то есть можете э, внутри соединиться с собой, стать целостной личностью, потом вы можете начать строить отношения со своим близким человеком, и в этот момент вы берете ответственность еще и за близкого человека, берете ответственность за свою семью, берете ответственность за своих родителей, потом вы начинаете брать ответственность за своих друзей и помогать им реализовываться далее вы начинаете выходить на более высокий уровень и вы начинаете брать ответственность за людей, которые работают в вашей компании или тех людей, которые живут в вашем городе. Вот если вы Повышаете уровень своей ответственности за тех людей, за которых вы берете ответственность, то однозначно ваша ценность будет очень сильно расти. Эти люди будут вам благодарны, эти люди будут нести вам деньги для того, чтобы ваша ответственность еще была выше и они могли спокойненько жить и греться под вашей большой ответственностью. А сейчас я хочу обратить внимание вас на вот эту стрелочку, которая находится в левом углу вашего экрана. И я хочу вам подарить свою программу, которая стоит 6 тысяч рублей совершенно бесплатно. Называется она «Как же настроить свое сознание на успех?». В этой программе вы очень глубоко сможете проработать ваши различные ограничения, убеждения, которые вам мешают реализоваться и повысить вашу ценность. Также вы проработаете цели, также вы проработаете видение своей жизни и сможете перезаписать программы, которые вас ограничивают на те программы, которые вас расширяют и делают вас реализованным, успешным человеком. Давайте с вами сейчас поговорим об одном из очень важных элементов, если вы хотите повысить свою ценность на рынке начать ну, достаточно хорошо зарабатывать по вашим меркам. Это направление называется масштабирование. И в это направление входит уже создание своей команды и самый главный навык масштабирования, это умение делегировать. То есть на примере графического дизайнера вы можете увидеть, что если вы прокопали эту тему, вы в вне специалист 3, 5, 7 лет, то есть вы уже проработали с огромным количеством заказчиков, вы знаете, сколько стоит эта услуга на рынке и умеете делать ее качественно, вы можете взять двух-трех дизайнеров и максимально делегировать им все то, что делаете вы сейчас. В этот момент произойдет ваша точка вообще невозврата. возврата, это, это ваша точка взрыва, да, это тот элемент, который поможет вам выйти на совершенно новые уровни, горизонты. Например, создать свою студию по дизайну. То есть теперь вы будете выполнять другие задачи. Вы специалист в дизайне, но теперь вы начинаете прокачивать навыки работы с заказчиком, подписания договоров, вы решаете проблему с ИП, вы решаете проблему с переговорами, там, с назначением дедлайнов и так далее. То есть вы начинаете прокачивать новые навыки и прибавляете их к тому навыку, который у вас есть. Это и есть масштабирование. Именно в этот момент вы можете повысить свою ценность ну, в десятки раз как минимум. Друзья, если для вас это видео было полезно, поделитесь им в социальных сетях, обязательно напишите под этим видео то, что в вашей голове произошло, тот инсайт, подпишитесь и нажмите колокольчик для того, чтобы первыми получать видео по саморазвитию, по масштабированию, о том, как свой бизнес развить в интернете, как стать мастером, учителем, тренером, но самое главное – стать счастливым человеком, развиваясь, постоянно там, путешествуя и улучшая качество своей жизни. Под этим видео вы найдете ссылочки на мои бесплатные проекты, мои бесплатные тренинги, скачайте книгу «Внимание, управление 2.0», которую уже посмотрела, прочитала, скачала более 50 тысяч человек. И я хочу вас пригласить в свою новую игру саморазвития «Мастер жизни», где вы очень четко поставите цели, вы разберетесь с собой, вы осознаетесь, но самое главное – вы начнете действовать и реализовываться. Такое ощущение, что после этой игры у вас просто начнет через вас идти огромный поток энергии, и вы начнете достигать результаты гораздо быстрее ссылочка находится под этим видео я приглашаю вас в эту уникальную семидневную игру саморазвития хочу вас сразу уверить что после этой игры вы точно не будете прежними поэтому будьте аккуратны с вашим решением а также приглашаю вас посмотреть мои видео, которые вы видите сейчас на экране по саморазвитию, личностному росту, духовному развитию, реализации в бизнесе, в путешествиях и создании той жизни, о которой вы мечтали. С вами был Александр Андреянов. С верой ваш успех. Я верю, что каждый из вас уникальная личность. Так давайте же это докажем нашему прекрасному миру. Вы нужны ему. Давайте действуйте и Пока-пока.